Алле, иди. Камера не работает, включите, Сейчас. пожалуйста. Сейчас включу. У вас камера не работает. Сейчас, да, включаем. Ой, заработало. Сейчас, одну секунду нас там настроят. Ты видишь себя вот так? Да есть. Это же очень быстро. слышь слышишь меня? Слышал. Так, вы, ты один будешь или с козой? Ну, как надо. Если короткий формат то скажи. Садитесь вместе. Ну, давайте мы вас привыкли вместе. Ведь, ребят, вы меня до инфаркта уже довели, пожалуйста. Все, давайте, прокомментируйте. Вот что вы думаете об этой акции Павленского? И что он хотел сказать тем, что он поджег банк? И вообще, как вы считаете, правильно ли это дело в стране, которая дала политическое убежище? Я не не всем вникал, а что он там сделал-то? Прям поджег банк? Да, он поджег двери банка. Как он тогда ФСБ поджег двери, тут поджог поджег двери банка. Ой, ну опять-нибудь просто полил там на две секунды сфотали они, да? И все, да? Так было? Сфотали и сняли видео. Ну, пожара-то на самом деле не было. Просто он, наверное, брызнул какой-то жидкостью, поднес спичку. Две секунды это все горело, наверное, да, и потом потухло. В этом, в этом заключается акция. Именно. Ну что, кризис жанра? Что тут скажешь? Я считаю, что художник не должен повторяться. Ну да, наверное, не должен. Потому что все же художник это тот, который делал что-то новое каждый раз. Мне кажется. Слушайте, ну я вообще даже не очень обращаю на него внимания. Вы так все с этим Павленским носитесь, а что там, о чем там говорить-то? Человек э, хочет заскочить в последний вагон уходящего поезда, вот этого акционизма. Ну, как-то он заскакивает с э, переменным, на мой взгляд, успехом. Ну, а что ты думаешь по поводу того, что, ну, вы думаете, по поводу того, что ему предоставили политическое убежище, и он там у них э, жжет? Ой, ну я так далек от всех этих политических убежищ, мне это так чуждо, мне кажется, что ну, художник не должен просить политическую убежищ, если он просит, как-то мне тоже представляется это слабым жестом. Я не очень понимаю вот эту вот суету вокруг него. Он, какой он художник? Да никакой он не художник. Просто вот такой человек, который... Ну, Дело в том, что в современном искусстве сейчас очень много, я уже об этом говорил, очень много таких менеджеров от искусства, не пластически неодаренных людей. Просто современное искусство, оно выглядит как бы со стороны такое, что его может сделать каждый. И вот э, такие люди приходят, они смотрят, о, как там, а, там, что там, акции делают. Ну, тогда и я сделаю акцию. Ну, что-то такое. Ну, называть это, относиться к этому серьезно, я не могу. Но он совсем, совсем не, не талантливый человек. Как он? Ему нет места в искусстве, на мой взгляд. Ну а как вы думаете, это каким-то образом из-за того, что это привлекается с его акцией в России, ФСБ, что он ну, хочет что-нибудь России это показать таким образом? Мне кажется, что он работал, да, да именно на своих российских поклонников, потому что поджигать все в стране, где и так, каждый месяц по нескольку раз все поджигают, это смешно Да, ну вдобавок, повидишь, что он <смех> привык э, не к таким декоративным жестам. Вообще такое декоративное искусство, если искусство. На мой взгляд, это просто способ существования. Ну, редко он думает, долго думает, а потом делает что-то, в общем, неоригинальное. Вот такое, если это творчество, то я бы не хотел ассоциироваться с таким творчеством. Ну, хорошо, давайте последний вопрос. Я сейчас побежал уже на эфир. А, как вы считаете, ну вот в ряде его остальных акций вам хоть одна там из них как-нибудь нравится? Или это то же самое, что было? Слушай, давай вот я вот этот, наверное, ответ отвечу. Вот что такое Павленский. А, был такой в Питере какое-то явление, какой-то чувак нанимал таджиков, и они повторяли перформансы разные известные, мировые. И группу Война, и Кулика, и какие-то европейские, там, Абра Абра Марину Абрамовича они повторяли. То есть он им просто платил тупо деньги, а они как могли делали то же самое, что делали художники. Но ну, вот Мне кажется, Павленский это что-то в этом роде. Такая как бы слезшая с героина обезьяна, которая посмотрела направо, посмотрел налево, видит, что вот одни там что-то жгут, другие что-то переворачивают, третьи там в музеи совокупляются, четвертые там курицу куда Ну вот он подумал, а чем я хуже? И я могу. Ну вот такого рода акционизм. Ну, Запоздалый. Все, что... ребят, я побежала, я вас обожаю, я вам позвоню после, ладно? Потому что все в силе. Хорошо? Да, У меня семь вселефар... инфарктов, блядь, случилось. Все, пока, я люблю вас, пока. <с -счастливо>